Сегодня 27 сентября 2017 года. Маслянина, 19 часов вечера. Температура воздуха плюс два градуса по Цельсию. Надежда Мицкевич, проект «Я красавчик».